Друзья, всем привет! На связи Денис Довгаль. Мы с вами сейчас находимся в Сан-Диего, вот, красивое место Лохоя. И совсем недавно я думал вот над развитием бизнеса и понял то, что в бизнесе есть одна важная цифра. Она на первый взгляд не очевидная, но при этом она крайне важная. Это ваша первая тысяча, причем это не значит там ваша первая тысяча в деньгах, а это именно та критическая точка, которую вы достигаете, привлекая ваш проект, причем неважно какой проект, которым бы вы, вы не занимались, ваша первая тысяча подписчиков или же ваша первая тысяча клиентов. И... Другими словами, это ваша первая «Тысяча фанов». Именно теорию тысячи фанов» первым разработал и придумал там, лет пять или шесть назад Кевин Келли. Это человек, который имеет отношение там к в целом различным культурным и философским наработкам. Но суть в том, что для каждого проекта, вот например, на, на музыкальном примере, например, вы, как музыкант, можете, получить там свою первую а, тысячу фанов, это те люди, которые готовы будут заплатить там, за ваш билет условно там, 10 долларов, 50 долларов, 100 долларов, ну или столько, сколько вы скажете, столько, сколько вам нужно будет. И по сути, если это те люди, которые на самом деле любят то, что вы делаете, им нравится то, что вы создаете ваш продукт или вы просто как личность, то по сути им будет ну, вот, классно там, заплатить те деньги, которые вы попросите. И это именно та лояльная аудитория, те а, ваши вот фанаты настоящие, которые на самом деле для вас ценные, которые для вас важны и которые готовы вот подтверждать то, что вы для них полезны именно деньгами. Поэтому первое, на чем нужно сфокусироваться, это именно на вашей первой тысячи клиентов или на вашей первой тысячи подписчиков, потому что, по сути, это ваша критическая точка в бизнесе как, или в вашем проекте, вот неважно, чем вы занимаетесь. Как только вы ее достигаете, вы, по сути, выходите на как минимум, вы выходите на самоокупаемость, если у вас были инвестиции в проект, ну или в идеальном варианте вы начинаете выходить в плюс, начинаете зарабатывать, потому что эти люди вам будут постоянно платить деньги. И найти тысячу фанов, на самом деле, не так-то просто. То есть а Для того, чтобы понять, как это можно сделать, просто вот разбейте там, то, что вы, например, будете в течение там, года по Каждый день привлекать по одному новому человеку в свой бизнес, по одному новому клиенту, по одному новому подписчику – это минимальный вот срок. И посчитайте, сколько вам на это нужно времени, да, там тысячу делить на, условно, на 3 это получается 365 дней в году, три года, ну, как бы за два-три года можно быстрее, конечно, и нужно быстрее, но вы, по сути, можете вывести свой проект на окупаемость, как только привлекаете в него тысячу настоящих подписчиков, тысячу настоящих клиентов. И после этого вы можете его уже масштабировать и развивать. Поэтому, если думаете, с чего начать развитие своего онлайн-проекта, именно ваша вот первая тысяча фанов – это то, что вам нужно. Если хотите более детально об этом узнать, просто загуглите «теория тысячи фанов Кевин Келли» и вы прочтете более предметно, более детально, что она собой представляет. Ну, а если у вас есть какие-то мысли на этот счет, я буду рад их услышать, можете писать их ниже в комментариях. И спасибо за ваше э, внимание, то что смотрели это видео. Если оно понравилось, ставьте лайк. Если хотите больше подобных видео, подписывайтесь на YouTube-канал. И до встречи в следующих видео. С вами был Денис Довгольф. Пока.